Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске ЕНС что-то проясняется. Форма, которую ждем. Прожиточный для МРОД. Спецрежимы на новых территориях. Налоговый прогноз. ЕНС что-то проясняется. Во-первых, заработала промостраница на сайте налоговой службы по ЕНС. И там есть конкретика и даже образцы заполнения платежки по ЕНП и платежки вместо уведомления. Во-вторых, наконец, дождались официального опубликования новой формы, формата и порядка заполнения уведомления и ряда разъяснений по его подаче. Форма, которую ждем. ЕФС-1. Это та новая форма, которую работодателям, нанимателям может потребоваться сдать сразу после новогодних каникул. Поэтому многим уже сейчас важно понимать, чем отличается эта форма в части сведения о трудовой деятельности, которые подаются в ускоренные сроки, от привычной формы СЗВТД. Наша аналитическая табличка и образец заполнения бланка помогут это сделать без труда. Прожиточный для МРОД. Установлена величина прожиточного минимума, а это значит, что можно говорить о размере МРОД на 2023 год. Величина минималки для трудоспособного населения составит 15 669 рублей. Исходя из темпа роста прожиточного минимума, увеличенного на три процентных пункта, прогнозируемая величина федерального МРОД на 2023 год равна 16 тысячам сорока двум рублям. Как и предполагалось, спецрежимы на новых территориях. 1 января следующего года на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начнут действовать спецрежимы налогообложения УСН, ЕСХН, ПСН, НПД. Нормативные правовые акты, вводящие возможность применения как самих режимов, так и их льготных условий, подписаны главами новых субъектов Российской Федерации. Информацию по их применению налоговая служба собрала на специальной странице своего сайта. Налоговый прогноз. Президент Владимир Путин поручил правительству сделать доступную процедуру внесудебного банкротства для большего числа граждан. Для этого понизить минимальный размер обязательств и обязанностей гражданина, с которыми он может обратиться за банкротством, с 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, и повысить их максимальный размер с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Принять меры по повышению доступности для граждан легковых автомобилей. При этом постоянно контролировать формирование цен на авто, чтобы не допустить их необоснованного повышения. Предлагается каждому пенсионеру, которому назначена пенсия по старости, раз в год, в декабре выплачивать дополнительную тринадцатую пенсию. Кроме того, в страховой стаж будет включено время очного обучения в государственных и муниципальных колледжах, техникумах, вузах, ухода за ребенком с полутора до трех лет. Сейчас страховой стаж включается только время ухода за ребенком до полутора лет. Получить вычет на спорт в 2023 году можно будет у большего количества спортивных организаций, утвержденных в перечне. Продолжаем курс из четырех вебинаров в рамках ИПБР «Налоги и налоговый учет 2023». Тема четвертого вебинара «Зарплатные налоги. НДФЛ. Страховые взносы». Вебинар состоится 22 декабря в 11.00 по Москве.